Но здесь это постортодонтическая проблема, с самого начала была у пациентки, у нее было также, это фотографии очень нехорошего качества, они сделаны из видео просто, это поэтому так выглядит, а вот это 5 лет. Вот прошло 5 лет, мы встретились, я не видела пациентку за это время, она там успела родить ребенка, посидеть дома, съездить за границу, пожить, в общем, везде. Ну, по сути, у нее рецидив случился только, наверное, на одном зубе, на двадцать первом Вот это вот такая щелевидная рецессия. ну Что-то с ней делать она пока, наверное, не хочет. памятаю эту операцию, где она сразу 12 зубов прооперировала. Ну, в общем и целом, это вот выглядит вот так сегодняшний день. Кто спит, могут просыпаться, кто ждал имплантации. А поговорим мы сегодня, поскольку все-таки есть отдельная презентация, лекция по переимплантитам, забегать туда не очень было бы корректно, но в рамках мукоинговальной хирургии в области зубов и имплантатов я бы хотела выделить, это тоже, по сути, переимплантиты, но называются они как дистрофические процессы в области имплантатов. И характеризуются они такими признаками, как уменьшением объема тканей пародонта или мягкотканного комплекса в области имплантатов, рецессиями десны в области имплантатов, и уменьшением объема межзубного сосочка, преимущественного по высоте. Это такие признаки, которые могут сигнализировать доктор, что что-то не в порядке, что что-то происходит в переимплантной зоне. Причин этого может быть очень много. Во-первых, начиная с, от того, в какую... Среду, в какие условия был установлен имплантат. Следующий этап, это что было сделано для того, чтобы там были хорошие условия. Дальше идет уже вина ортопедов зачастую, да, когда неадекватная нагрузка или временная даже коронка может нивелировать усилия и пердонтолога, и хирурга. Постоянная неадекватная ортопедическая какая-то конструкция. Уменьшение объема тканей мягкотканного комплекса в области имплантатов или вокруг имплантатов может быть причиной тому костная дегесценция, то есть отсутствие костной ткани первичной или вторичная неадекватная ортопедическая нагрузка и генетическая предрасположенность к дистрофическим процессам. Что это значит? Это то, что мы немножко с вами сегодня касались, что такое биотип, тонкий-тонкий, толстый, почему у определенных пациентов он всегда тонкий. Как правило, ростыники расположены глистрофическим процессом не только да, внешне конституционально, ну и в полости рта, что является для них маркером. Поэтому, работая, например, с ними, устанавливая имплантат в эстетической значимой зоне или с наличием каких-то слизистомышечных тяжей там, в боковом участке, надо всегда подумать о том, что уже позаботиться превентивно о создании лучших условий для имплантата у этих пациентов, понимая, что через 5 лет они, возможно, встретятся с проблемами. Рецессия десны в области имплантатов. Что им способствует? Дефицит костной ткани в области имплантата вследствие либо воспалительной э, деструкции, либо вследствие установки имплантатов, заведомо отсутствующую костную ткань вестибулярно. Что очень часто происходит при одномоментной удалении и установке имплантата, когда нет вестибулярной костной пластинки. Устанавливается имплантат, засыпается графт, устанавливается мембрана, в 50% случаев это не работает, истончается. Все это рассасывается, истончается десна. Мы получаем рецессию. Она не всегда с воспалением протекает. Зачастую просто классический дистрофический процесс. Тонкий биотип десны тоже, естественно, способствует развитию рецессии десны в области имплантата И установка имплантатов при высоком уровне клинического прикрепления. Что это такое? Это... Пациенты с хроническим генерализованным продонтитом, когда вы же устанавливаете имплантат на уровень костной ткани, вы же не можете его поставить на уровне той десны, даже при толстом хорошем биотипе, который у вас есть. Вы все равно ставите не в воздух, вы ставите имплантат в кость. Соответственно, шахта имплантата выше, чем клинические прикрепления да, рядом стоящих зубов. И соответственно, как только вы даете нагрузку или через какое-то время, мягкотканный комплекс схлопывается, уменьшается в объеме, и вы получаете рецессию, на, в лучшем случае у вас обнажен аббатмент. Ну а в худшем резьба имплантата, если он еще там и немножко вестибулярно резервировался. Потому что вы ставите, чаще всего это при хроническом вот, генерализованном продонтите происходит, такие, такая высокая именно постановка имплантата, она дает вот такие проблемы с мягкими тканями. Поэтому анализ ситуации, в которой произошла рецессия или убыль мягкотканного комплекса, она будет диктовать и дальнейшее лечение. Уменьшение объема межзубного сосочка, преимущественно по высоте. Что этому способствует? Дигестанция межзубных перегородок, костных пиков, неадекватная ортопедия и тонкие биотипы. Почти везде одни и те же причины. Решения у них тоже, к сожалению, не очень много. Мы на там кто придет или с какой-то другой группой, будем разговаривать о том, что... Вообще на сегодняшний день какого-то протокола и алгоритма лечения переимплантитов на самом деле не существует, потому что этой проблеме ну, ближайшие 30 лет. Да, описано клинических, собранный опыт какой-то, и пока лечение все проводится эмпирическим путем, и вся литература, которая издана на сегодняшний день, и англоязычная, и итальяноязычная, и русскоязычная на эту тему, она берет за основу конкретный клинический случай и лечится в рамках конкретного клинического случая. Создание какого-то модуля, такого запротоколированного, сейчас к нему подошли итальянцы и американцы на самом деле. Они начали сейчас уже разрабатывать более такие стандартные какие-то решения, пока в области в основном либо воспалительно-деструктивных, процессах в области имплантатов, то есть таких агрессивно-воспалительных переимплантитах, либо в области вот таких дистрофических процессов. Вот об этом мы сейчас с вами поговорим. Лечение дистрофических процессов в области имплантатов на сегодняшний день благоприятно предлагать только пока двумя способами. Это корональным смещением с двуслойной методикой, это в том случае, если у вас рецессия в области имплантата, если... Уменьшение тканей и рецессии как таковой нету, то возможно применение туннельного метода, это называется метод расщепленного кармана. Первоначально, много лет назад его предложил Радский для лечения рецессий десны одиночных, но сейчас он модифицировался да, постепенно. Вот в этот расщепленный карман с применением свободного десневого детализированного трансплантата. В обоих случаях, и там, и там мы применяем эти трансплантаты. Если у вас есть возможность его забрать с бугра, вы его забираете с бугра. Если у вас нет такой возможности, вы забираете его с твердого неба. Да, используем те условия, которые у нас есть в данной клинической ситуации. Трансплантат с твердого неба не хуже работает, чем трансплантат с бугра. Вопрос, что когда вы увеличиваете именно биотип десны, желательно его взять с бугра, потому что там Сама плотность и структура соединительной ткани, если посмотреть на гистологические срезы, там по-другому вообще коллагеновые волокна расположены. И именно поэтому это будет способствовать более толстому, такому, более утолщению, лучшему увеличению этого объема в области имплантата. Если у вас это рецессия, вы все равно все перекроете слизь лоску, лоскутом, в этом случае можно спокойно брать с неба, свободно не с него расплата с неба и не заморачиваться. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных замещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор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 Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Солеко. Великолепно, подача информация, организация, проведение и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо, Мария Александровна.